Так Здравствуйте, дорогие мои друзья Ну что же Поле Поле сейчас погода не очень хорошая Но на фоне белого снега Очень хорошо можно Ну камера этого не покажет никогда Можно увидеть Не э... собака, не этот лес И не это поле А микровиты Вот эту Ту самую прану Энергию жизни, которая здесь. Она всегда присутствует здесь. Но часто созерцая белое поле, вы ее очень явственно видите. И научившись видеть ее здесь, вы учитесь видеть ее везде. Так бывает, потому что, знаете, нужна именно понимание силы души. Часто мы чувствуем какие-то интуитивные вещи, но они нас. Ну, думаем, как вот это, наверное, случайно, этого не бывает. Нашему разуму всегда нужно подтверждение того, что мы, ну, как бы что-то что-то на самом деле есть. А вот и для этого существует очень много техник созерцания. Вот созерцание расслабленными, ну, как бы расфокусированными глазами вот этого пространства, пространство горизонта, пространство поля, оно позволяет как раз и э, увидеть вот эти микровиты это такие маленькие блестящие точки они движутся часто хаотично часто вы их можете направление им как бы сами задать вот сейчас они окружают меня потому что я их притянул но камера конечно этого не показывает и вот эта энергия настоящая энергия жизни то есть чего ну вот именно это не, не энергия смерти а энергия жизни потому что она созидает есть еще так сказать, не микровиты, а еще и некровиты. Это такие черные точки. Их тоже можно увидеть, и тоже можно с ними в конечном итоге подружиться и, ну, и уметь ими пользоваться. И это дает нам, знаете, понимание того, что по-настоящему вся наша сила именно в нас. В силе и в осознании нашей души. В умении от разума уйти к душе. И тогда появляются действительно очень много. И собака хочет хочет срочно куда-то идти. и Они а а заниматься болтовней. Именно появляются вот эти тонкие моменты. Вы начинаете верить в себя. А этого нам часто не хватает, потому что нас усиленно загоняют. В том, что нашей энергии ничего не значит, что мы песчинкой в этом мироздании, что у нас нет души, что мы только кусок мяса, который должны как бы. Ну, есть, пить, ну, еще как кое-какие э, некоторые вещи. Но именно вот в таких местах, посмотрев на небо, на звезды часто, хотя вот небо неясное, но все равно видно, видны вот эти, вот эти микровиты. Виден этот простор, сила Земли и то, что мы можем в любой момент расширить свое поле на любое это состояние, вот здесь, и понять, что вот это снежное поле, оно полно жизни, поэтому здесь, когда ну, становится чуть больше энергии солнца, тут же, независимо от каких-то причин, вот к чем чем не делать, тут же эта жизнь начнет проявляться, начнет расти трава, появятся насекомые, появится появится просто жизнь, она начнет бурлить ее. Здесь нельзя никакими косилками ничем, ничем изменить. Вот эти растения, которые тоже представляют из себя живые существа, с которыми можно общаться, и они могут излечить вас. На самом деле излечить от многих тех проблем, которые вас волнуют. Потому что мы настолько зацикливаемся вот в этих своих человеческих взаимоотношениях, в психологии, в физиологии, в каких-то э, собственных теориях, в которых, знаете, очень много толстые тома мы набиваем их и думаем, что становимся умнее. А иногда стать умнее это вот посмотреть вдаль. Посмотреть вдаль, обратиться к собственной душе и понять, что можно переместить свое сознание в любую точку этого пространства. Можно расширить его на любой, на любой объем этого пространства, вплоть до всей земли и даже всей галактики. Такие, вроде как, простые вещи. Недоказуемо скажите, все это фантазии. Да, друзья мои? А вы думаете, вот этот мир Не фантазия одного творца Который просто решил О, птички полетели Решил, дай-ка я попробую Попробую проявить свой талант И сделаю здесь вот это Многим кажется, это прекрасно Многим, Некоторым кажется, что это ужасный мир Но на самом деле Это очень красивое творение Большая картина И задача вот для чего он сделал вот эти души, для чего он от своей души отколол вот эти кусочки, отделил их и наделил ими живые существа, чтобы мы были тоже творцами. Его задача, чтобы мы, проходя вот эти сложные моменты, сложные, трагические, болезненные, но на себе поняли и боль, и, и радость, и эйфорию, и страдания, вот все эти вещи на самом деле. Кажется, зачем он это сделал? Многие ропщут говорят, да что ж, где же ты? Дай мне добраться до тебя, я тебе все скажу Но когда вы умеете действительно добраться до него Вы можете сказать только восхищение Что как, я многого не понимал И только дойдя до тебя сейчас, я знаю и чувствую Что чувствуешь ты? Весь этот спектр и добра, и зла, и тьмы, и света Который, вот эта огромная картина написана такой палитрой, такими мазками. И вот часть этого это вот эти вот микровиты, которыми можно дышать, с которыми можно общаться, можно лечить ими, можно ими калечить. Это на, на что хватает силы вашей души, способностей и возможностей. Да, друзья мои, видите, опять вам намазал тоже такую картину абстрактную, скажите, что ты, а что конкретное можешь сказать? А вот могу сказать, что, знаете, можно огромные тома прочитать, как надо дышать, как надо концепции философские, огромные, что надо здесь прийти и совершить какой-то обряд, сплясать здесь, что-нибудь такое, произнести заклинание. Нет, друзья мои, все сила вашей души. А все эти заклинания, это всего лишь суть настройка. Они у кого-то работают, у кого-то нет, а на самом деле... Работает, так сказать, бытийная масса вашей души, когда вы понимаете, осознаете ее силу, мощь и красоту. И красоту замы... замысла Творца. И можете объединить свое намерение с намерением Вселенной. Тогда все будет происходить так, как нужно. Так, как вы хотите рисовать эту картину и быть тоже Творцом. Здесь хотя бы на маленьком участке. Все, пока.